Вот и закончились этапы спартакиады, итоги, награды для победителя уже готовы, и мы переходим к самому главному, это церемония награждения. Это спартакиады среди студенческих отрядов охраны правопорядка города Новосибирска. Впечатления смешанные, ведь отряды у нас совершенно разных специальностей, все подготовлены по-разному. Впечатление очень прекрасное, потому что развивается чисто патриотическая деятельность человека и чувство благородства и родины.